Хочу сказать пару слов про Гилла Петерсила. Я считаю, что он один из самых талантливых нетворкеров, с кем я когда-либо встречался. Несколько раз мастермендили и делали также такую сессию на Бали. Это как пробивает твою голову, дает тебе новое видение. Он очень правильно объясняет, как ты можешь получать гораздо больше от взаимодействия с людьми, как это взаимодействие строит. Поэтому рекомендую вам и советую все, что делает ГИЛ. Питерсил. Семья Питерсил это уникальная семья, потому что, как они умеют собирать вокруг себя людей, знакомить, общаться, делиться полезным контентом, полезными связями, не может никто. На мастер-майнде, который устраивает ГИЛ, Скати. Я вам однозначно советую и рекомендую обязательно присутствовать на таких мероприятиях. Я являюсь источником своей жизни и первопричиной. И Благодаря ГИЛУ я сегодня увидела корень который а, для меня так важен. Корень того, что на самом деле в своей правде. Спасибо огромное Гилу Петерселу и его команде за то, что они делают для людей, за ту любовь. И я хочу сказать огромное спасибо, потому что каждая встреча с ним, каждый разговор с ним, каждый мастер-майн с ним — это про истину внутри меня, это про душу внутри меня, это про мои чувства, это про меня настоящую. Все Гилу! Спасибо большое! Это то, что увеличивает мой доход, это то, что увеличивает качество моей жизни, это то, что увеличивает мое внутреннее счастье и мою соединенное с духовности. Я познакомился с очень интересными людьми. Они все из разных городов, разного возраста, занимаются разным бизнесом, но что самое ценное и полезное, у них абсолютно разное мышление. Сложно представить... Как еще можно потратить эти три часа с такой же эффективностью или даже с большей? Опыт, когда твое сознание раскрывается, генерируются новые идеи, есть возможность делиться и получать от этого удовольствие. Это своеобразный лифт наверх на новый уровень для каждого участника. Всегда очень сильная атмосфера, очень продуктивная, люди всегда очень высокого качества, и я от этого испытываю огромное удовольствие. Если Гил вас пригласил, имейте в виду, это уже кое-что. Не каждый был приглашен. Поэтому первая важная идея, как только вас приглашает Гил, максимально высокий приоритет этой встречи. Поэтому к Гилу я всегда прихожу с очень высоким приоритетом, максимально открыт, потому что там всегда царит душа, прекрасное на вот настроение, атмосфера. Внутри царит доверие. Я не знаю почему, но я максимально, максимально открываюсь на его встречах. На выходе, что такое мастер-майнд? Представьте себе, сидят несколько людей достаточно высокого уровня и настроены на то, чтобы друг другу помогать. Вот рыба, она очень плохо знает, что она круто плавает. А Даже если вы самый сильный хирург, сделать себе операцию тоже не очень удобно. Но когда со стороны сидят лояльные вам люди, особенно хорошо, когда они из абсолютно разных сфер, то есть они смотрят под каким-то своим углом, то они подбрасывают идеи, такие, которые самому в голову не приходят все, и вы уйдете с огромным списком идей, как решается ваша задача, которая только что казалась нерешаемой.